В общем, друзья, ехал я по диким горам Турции. Уже километров 10 мы едем. И тут просто посреди горной дороги мы находим магазин. Продают фрукты, овощи. Так интересно. Пойдемте купим. В общем, ни по-английски, ни по-турецки мы с друг другом не разговариваем. Будем сейчас методом тыка. Ну, на пальцах. Деньги, я думаю, все знают, как будут деньги. Поэтому разберемся. Мираба? Ну, давайте возьмем виноград. Я, конечно, мастер выбирать, думаю, должно получиться. Ага. Потом давайте гранат. Два вида граната. <плодисменты> Уехали ребята, гранат, пожалуйста. <плодисменты> а? Что? Еще винограда? Я не знаю, что. хорошо. Еще? Еще? Ага. Ну ладно, говорит, еще, говорит, бери скидку сделаю. Ну, это нормально. Гранат возьмем, еще, наверное, желтый гранат. Желтого граната возьмем. Все, все, весы сразу, все, по одной цене получается. Можно этот. Это вкусное? это что у нас такое? дается это вот почистили хурму я не знаю. а вот это что это для чего короче взвешивается все сразу угу. Угу. то давайте для чего почищенная хурма я не знаю Сейчас, подожди, будет гранатовый сок А я молод, а вы Так, тут взвесили а? Да. А, а? Тут можно, в принципе, не спрашивать, сколько я хотел, да? давайте А ага, как хорошо А вот это что такое? Это для чего? Это или нет? Или что это? Так, а вот отрезать, отрезать, маленький попробуем вкусно давайте вот это тоже что за фрукт непонятный Полуяблоко, полухурма, полукоролек. какой-то королек твердый ну почищенный спасибо Вроде вкусно. Вот свое хозяйство, все растет прям гора. Угу. Да вот это тоже. любой продаже можно обойтись и без знания языка. Угу. И вот это. Сок. Сыкаем? Ага. Не знаю. Какой-нибудь. Короче, друзья, это какой-то, я понял, твердый королек или твердая хурма. Они их чистят без кожицы. И вот так что-то с ними делают. Ну, может кушают, может компот, может еще что-то. Ну, я вот скушал одну парочку, взял. В принципе, вкусно. Вот так они их зарезают. Наверное, что-то готовят. Я так понимаю, все свое. В общем, я попросил сок гранатовый. Вот это она ушла. Мандарин. Замечательно, все красиво. Вот огородик тоже есть. Тоже все красиво. А вон, кстати, и растут гранаты. Вырастил, сорвал, поел. Нормально. Ага. Вот сок уже получается есть. Есть уже сок готовый. Сейчас будем пить. А, замечательно. Какой вот готовый концентрированный? Все, видите? Сейчас покрм. угу uh -huh, спасибо ммм mm -hmm. вкусно а uh умать -huh. uh -huh. сейчас мы друг друга поймем без слов целая бутылка может быть бутылку мы можем купить? Ага. Ага, давайте. Uh -huh. Давайте. Сейчас еще бутылку сока возьмем. <tapacassion> Сок вкусный, холодный. Конечно, принято торговаться в восточных странах, но я, честно говоря, это не сильно умею. Да и сложно торговаться, когда не знаешь языка. Я думаю, и так здесь будет недорого. Так, что там? Сейчас все почитаем. Просто купить не Так. Чтобы вы понимали, мы купили вот такой вот пакет хурмы, виноград, 2 граната, 144 лиры. Хорошо, окей. Сок Ага, это соком, да? Весь парадоком, весь там берёт, весь пища пьёт. Ага. Ага. Ага. Ага. И литр сока гранатового. 144 лиры это может на 3,5 где-то рублей. 500 получается за все Если я правильно посчитал В общем да, перемножил я 504 рубля Такой вот увесистый пакетик Что в целом я считаю, очень выгодно Интересно конечно Реально горная дорога Вообще ничего в округе нет А здесь женщина на подсобном хозяйстве Продает прям на дороге Фрукты и овощи